Все время пытаться доказать, что Чингисхан – это Наполеон, а Наполеон – это Гитлер, а Гитлер – это Наполеон и Чингисхан. И ходить по такому замкнутому кругу изначально задуманных агрессий, а потом планомерно, ожесточенно осуществляемых. Так легко только лишь идеологизировать сознание, но не просветить его никогда. История России